Тибетский автономный округ – это страна в составе Китая, при этом сам Китай живет, в общем-то, неплохо, а вот Тибетский автономный округ, в общем-то, и не сильно хорошо. И холодина, эти камни, там особого почувствовать ничего невозможно. Почему же я назвал школу Кайлас школой Кайлас? Дело в том, что сама гора Кайлас, она не называется Кайласом, она называется Кайлашей или Кайлашем. Даже в русской транскрипции используется слово "меру" или слово Кайлаш, если быть правильным. Впервые "кайлас" как бы э, было сказано о некой стране. Это было сказано Шиве Пурани, по-моему, Шиве Пурани э, в рассказе, где Шива говорит своей жене Правате следующие слова: "В мире богов" на самой вершине прекрасной страны богов Кайлас появится обитель абсолютно чистых, абсолютно добрых и абсолютно счастливых людей, задачей которых будет наслаждение жизнью, наслаждение друг другом и наслаждение цветами мира, который под их ногами будет располагаться. Когда-то, когда я это читал, я был еще очень маленький, я не знаю там, где я это вычитал, но на меня настолько это повоздействовало. Когда я открывал школу Кайлас, то одной из моих задач, которые я ставлю для себя как ключевую задачу, это создание некого морального, может быть, виртуального, в дальнейшем, возможно, даже и физического образа страны образа страны, где, по моему мнению, могут люди жить совершенно по-другому. То есть, где будет э, контролироваться, где люди не захотят врать. Э, где люди будут заниматься эзотерикой профессионально. Я эту страну, возможно, и не, не построили, и не создам. Но зато я буду тем человеком, кто когда-нибудь об этом начнет говорить. Мне очень симпатично.